Здравствуйте, дорогие мои подписчики. Эти две орхидейки я вам показываю сегодня еще раз, так как они идут, едут к своим новым хозяевам. Они в хорошем состоянии. И у меня переизбыток орхидей, поэтому я их разрешила переехать им к новому хозяину. Можно так сказать. Покажу, в каком они состоянии. Вот они с бутонами. Видите? все на бутонах, и эта орхидейка с бутонами. Я решила себе брать минечки так как огромные орхидеи голландские. Ну, нет возможности держать. У них огромные листочки, огромное количество места занимают. И приходится прощаться со своими любимцами. Но они в отличном состоянии, в отличнейшем, видите? шейка, все у них хорошее. В этой орхидейке я сегодня хочу раскопать, посмотреть корешочки. А эту даже копать не надо. Ну, этой проблемка какая, Что я ее полила вчера на канале, мы с вами снимали видео, я ее полила, а сегодня ее попросили переслать. Ничего, вот я ее ставлю на тряпочку посудную и вода впитывается в тряпочку я только успеваю выжимать затем думаю феном а -а -а. хочу вам показать как я феном сушу корневую систему фен я подключила на малый режим холодный воздух вот так вставила в горшочек подкерла и сушу корневую систему а что делать не до завтра, надо чтобы подкопила приходим уже к любым методам сушки укрывать корневую и все остальное упаковывать, утеплять. В общем, целая процедура. А сейчас я хочу разобрать эту орхидейку и посмотреть, какая у нее корневая система наросла. В керамзит я ее пересадила. Мне захотелось выращивать в керамзите. И вот хочется мне посмотреть, так как она хорошо себя чувствует. Вот. и вымем ее из горшочка и посмотрим на состояние корешочка внизу корни вот видите хорошие но посмотрим серединку сейчас будем доставать мох для начала мох у меня подсохший сверху я просто укрыла чтобы корневая шейка не портилась Подсохшим мхом. Так, нужно снять крепление. Для орхидейки. Так как оно глубоко входит. Аж прошло мимо. Вот корешок аж из-под низу вы, вылез. И так достаем корневую Не хотелось ее тревожить. Но надо. Я не могу так отослать растение. Не посмотрев что с ней с корневой творится. Я должна быть уверена, что с растением все в порядке. Посмотрите, какое количество корней прикрепилось к керамзиту, и у них все в порядке. Растущие, если я сейчас полю это растение, оно моментально все позеленеет, листочки, корневые. Вот я убедилась, что эта орхидея корневая в отличном состоянии, просмотрела все корешочки. Вернула ее обратно в горшочек и хочу подсыпать керамзитом. Пускай она растет в керамзите. Это был мой эксперимент. И ей неплохо там она себя чувствует. Керамзит я подсыпаю аккуратненько, не спеша. Все время поступиваю вот так в горшочек, чтобы провалились керамзитинки на дно горшка. Сильно утрамбовывать не буду. И сверху присыплю мхом э, вот этим же самым сухим, так как она и росла до того, как я ее вынула из горшочка. Вот видите, какая корневая система хорошая. Замечательные корешочки. Это будет желтая орхидея э, с, с такой малиновой губой она такая яркая малиновая, аж неоновая, аж переливалась зуба. Я не помню ее название, то ли Ferrari, не не Ferrari, Ferrari желтая. ну не помню название. Ну в общем я решила высаживать себе не стандартные фаленопсисы гиганты, а поменьше. Сейчас вот так ставлю палочку для крепления. Так как она переклонилась, надо ее немножечко вот так вернуть обратно. ох, ох, ох, ох. Вот, щипчиками. Вот. И мох возьму. В том, которым она была прикрыта. Это мох из лесу. Мох очень хороший. Он был зелененький. Но за время, как он... Ну, уже ж зима прошла, я его весной еще собирала, и он уже пришел немножко в другую стадию. Ну, он тоже хорошо защищает орхидейку и служит ей таким, чтобы влага не сильно испарялась. Поливать эту орхидейку, это горшочек без дырочек, на дно горшочка, вот так немножечко, можно по краюшку горшка, но ни в коем случае не попасть э, на шеечку. И она будет прекрасно себя чувствовать, расти. Вот, посмотрите, результат орхидейки. Я покупаю орхидейки, как вы знаете, э, с отцвевшими цветоносами, стараюсь покупать сортовые орхидейки, пока мне попадались только сортовые. Я как-то научилась различать. Листики сейчас протру немного, так как они вот запылились, видите. Пылючки. Ну, листики хорошие, здоровые, орхидейка здоровая. В таком состоянии я могу отправить людям орхидейку, и не боясь то, что мне скажут, она плохая или какая-то. Она у меня здоровая, полностью орхидейка. Тот, кто получит эту орхидейку, возьмет ее, будет любоваться, наслаждаться этой красотой. А теперь убираю эту орхидейку и покажу вам, какую я приобрела себе. Орхидейку. На Новый год я пошла купить елку, а пришла с орхидеей. Вот такую орхидейку я купила себе на Новый год вместо елки. Даже смеялась. Вместо елки у меня будет стоять орхидейка. Ну, как я могла ее не купить? Посмотрите, какая прекрасная, чудная. По-моему, это даже и бабочка. Или это похоже, просто не знаю. Но она очень красива. Вот, вот такие орхидейки мне стали сейчас нравиться. У нее корневая тоже хорошая. Она стояла одна среди бананов и ананасов. И я ее пожалела и забрала к себе домой. Вот такая чудная орхидейка будет спержить у меня дома. И радовать меня. У нее листочки маленькие, аккуратненькие. Вот я ее поставлю в горшочек. Вот так вот. О! Это я ее полила только. Тоже двойной горшочек поставлю, потом пересажу. Я сегодня пересаживать не буду. Пусть она немножко адаптируется к моим условиям. Вот я ее полила. С поднизу нижний полив. Такая ну, коробочка. Налила водички и получилось почти половина. Поливаю я без удобрения, так как я посмотрела, здесь очень много наложили, вот видите, осмокот. То есть удобрения ей дали очень много, листочки маленькие. По-видимому, это очень молодое растение. И, наверное, оно будет у меня жить без удобрения. Пусть даже оно перестанет, это растение, цвести, зато оно не пропадет, если его поливать удобрением. Они, ну, оно может резко как-то повернуть в другую сторону и затяхнуть. Его поливали гормонами роста сильными, так как с молодых растений в годичном возрасте начинают цвести орхидейки, а для продажи нужны орхидейки, цветущие, и чтобы было много листиков. Но они, эта орхидеечка, очень молодая, так как. Шеечка тоненькая, листочки маленькие и ну, видно, что она росла с гормонами роста. Поэтому я ее удобрять не буду, дождусь окончания цветения, как только отцветет мое прекрасное растение. Это новогодняя елка, как я ее называю, так как она была куплена под самый Новый год. И затем будем делать пересадку на моем канале, буду все снимать на камеру, на видео, чтобы все смотрели, видели, как я работаю с орхидейками, что я с ними делаю. Спасибо всем за внимание, до свидания, оставайтесь на моем канале, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал